всем привет математика книги апокалипсис очень и очень недорассмотренная я даже не знаю до самого дна мы когда-нибудь разберем все или нет если числа 7 и 24 показаны здесь не прикрыты и многократно на них акцент то 911 мы отсюда добываем лишь зашифровано сейчас будет очередной такой случай 11 глава и еще более зашифрованы другие числа, которые между строк, я сейчас дам расшифровку, опять в связи с четвертым измерением. Во-первых, 11 глава, 19 предложений, то есть 9.1.1. И дальше добываем следующие 9.1.1. Но после трех дней с половиной вышел, вошел в них дух жизни от Бога. Одиннадцатая строчка. Девятая строчка. И многие из народов и колен, языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной. Три вот, дня с половиной. И не позволят положить трупы их во гробы. Вот девять и вот один-один. Я так понимаю, что девять-один-один это как слово, означающее что-то вроде уничтожить или аварию. Что-то, ну, очевидно, негативное. Вот у нас 911 на числе 3,5. Кто-то заакцентировал сюда. Смотрите сюда, 3,5, 3,5. Еще. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. Сорок месяца это три с половиной года. То есть здесь у нас три с половиной во второй строчке. И дальше в третьей прямо двадцать три. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. 1260 дней и будут облечены во вретище. 1260 дней – это не точно тоже 3,5. 3,5 снова. В пределах одной главы вы хотите сказать, что это э, нечаянно. Как-то 9 глава, э, которую я рассматривала до этого с саранчо скорпионами и упавшей звездой, так и здесь. Вы хотите сказать, что в пределах одной главы из 22 только в одной употребляется вот, 3,5 в двух случаях зашифровано. Неужели это нечаянно? И в этой же главе таким же фокусом показаны 9.1.1. Глава 11, 19 строк и 9 и 11 указывается на прямое число 3,5. Кто-то дал намек на что-то. На что? Тут я снова вспоминаю про неполный... Ну, про, свою, про свое предположение, про неполный переход в четвертое измерение. Вот здесь прямо три с половиной. Возникает вопрос, а есть ли еще признаки четырех измерений? И у четырех евангельских животных по шесть крыльев. Шесть, четыре животных апокалипсиса по шесть крыльев. У, в четвертом измерении шесть осей координат. Что такое ось координат? Это степень свободы. В физике, в химии одна ось это степень свободы. Так и называется. Что такое одно крыло? Возможность лететь. Это степень свободы. И получается, что у, у четырех э, животных символических из этой книги по шесть степи, степеней свободы. И я подумала, этого, конечно, не очень достаточно. Есть ли еще признаки четырех измерений, четвертого измерения у этих четырех евангельских животных? Есть ли еще признаки четвертого измерения, послушайтесь, у этих четырех евангельских животных. Я когда ходила, я думала, ну так бывает, что у тебя прямо перед тобой что-то, а ты не видишь. Четверо животных, четвертое измерение и шесть осей координат. И вот оно, три с половиной, три с половиной. И знак «Пацифик», который нам предлагают в качестве символа мира или войны. Мы думаем, что это мир в смысле не война, а может быть имеется в виду мир как пространство, где мы живем. Устройство этого пространства. Знак «Пацифик» напоминает неполный переход в четвертое измерение, не совсем получившийся там две линии под углом, да? И действительно, у нас был переход. Я как раз была должна была перейти в четвертый класс, и у нас перескочила сразу в пятый. Из третьего в пятый. Действительно, кто-то такое делает. Мы думаем, что это просто так, но все вокруг нас это ми мистика и физика, да. То есть каждое наше действие это ритуалы, каждая фантазия пророчество ничего не просто так и даже такими действиями кто-то символически осуществил как бы переход в пятое измерение, да? и Если моя версия верна, если эта версия верна, то возникает вопрос, что такое четвертое измерение, какие нюансы и почему не получается пока что воспользоваться его преимуществами? особенность четвертого измерения, это наше плотное трехмерное тело, но если ты что-то вообразил, у тебя оно появится. Так его описывают. Любопытно, что именно такое, такие свойства описывают изумрудные скрижали, о том, что есть миры, где такое существует. То есть даже изумрудные скрижали, которые очень-очень, где-то перекликаются с апокалипсисом, указывают на такое пространство, где так можно. Я уже об этом говорила. И почему не получается воспользоваться четвертым измерением? Теперь слушайте хитрость. Если будет то, во что веришь, то получается, если ты не веришь, то твоя вера на что-то повлияет то это будет именно так, именно потому что будет то, во что ты веришь. Вот как ты установил, я не верю. Вот так оно и будет. И кто-то спросит, а почему не получается, почему это не очевидно, почему я сочинял себе тысячу долларов на столе, оно не появилось. А потому что на 100% переход не произошел. Если бы он произошел на 100%, это и было бы, собственно, четвертое измерение. Он произошел на некоторые десятые доли. Может, на одну десятую. Ну, здесь показано три с половиной. То есть плюс-минус. Но я уже приводила, в пример, бизнес-коучеров, у которых есть такая практика, обязательно. Представь себе вещь, которую ты хотел бы, чтобы ты ее купил, чтобы она у тебя была. Почувствуй, как ты имеешь право, как тебе этого хочется, как тебе это нужно. Вопрос, можно ли просто пофилософствовать, набраться позитивом, чтобы это сработало, чтобы у тебя появились возможности купить какую-то вещь. Просто пофилософствовать без толку. Надо именно представить в голове себе, в себе эту вещь. Надо знать как. Как объясняют сегодняшние психологи, что когда ты обозначил цель, то твой мозг сам проложит к этому путь. Так нам объясняют физиологии мозга. Но это объяснение никак не пояснит, почему есть люди или есть моменты, может быть, у многих из нас были такие моменты, когда ты о чем-то подумала, и оно произошло. Ты не успел ничего сделать физически, произошло. Есть блогеры, которые, каналы об этом ведут, о том, что представляете себе, только не до космоса, там, не, не до кресла президента, представляете себе, и у вас будет появляться. Теория, где мозг сам прокладывает пути к решению задачи, не объясняет, почему у некоторых людей действительно сбывается, или иногда сбывается, то, о чем они подумали. Что-то есть, И особенность этой ситуации такая, что ты не можешь воспользоваться этим инструментом, пока ты в него не веришь. Но любому человеку страшного что-то поверить, неизвестного что, потому что есть страх разочарования. Вот такой получается парадокс. Но если это так, если версия верна, Значит, сам ресурс, сам по себе ресурс существует. И воображение людей формирует, что-то формирует. Только пользуются этим ресурсом те, кто о нем точно знают. И вот поэтому, возможно, от нас скрывают роидов. Потому что, когда мы от них, о них думаем, мы уже что-то меняем. Поэтому, возможно, такое количество сериалов, хороших, интересных, ярких, которые не, не окупаются, вероятно. Как они окупаются? Если одна серия успешного сериала несколько лет назад, сценарий к серии стоил 40 тысяч долларов, сценарий, команда обычно работает, а это один только сценарий, это не считая того, что там еще дорогие актеры, вот эта вся съемка, все это намного дороже. Если полнометражка пройдется, как Джокер, допустим, пройдется по кинотеатрам и соберет миллионы, можно говорить о фильме как о заработке, то в случае с валом сериалов мы ничем не можем объяснить, почему кто-то снимает, и так хорошо и интересно. А вот версия долей четвертого измерения – Могла бы объяснить, что так формируются, во-первых, восстанавливается во времени события, которые были, чтобы люди их не исказили. А во-вторых, может быть, формируется следующее будущее, которое хочет тот, кто снимал сериал. Специально создавая эмоциональные ситуации, где ты эмоционально реагируешь в пользу кого-то или против кого-то, и так формируется Следующая реальность в будущем. Исходя из вышесказанного, проистекает вывод. Отсюда мораль, что человечество проигрывает где-то захватчикам. Не тогда, когда где-то в будущем система поднадавит и что-то сделает. А сейчас, в тот момент, когда ты лично ты оробел и поверил в то, что тебя победили. Проигрыш происходит вот в этот момент сейчас, где ты поверил в проигрыш. Об этом всем надо задуматься, кто эмоционально реагирует или не верит в то, что он что-то не сможет. Я, главное, говорю о вещах, которые тоже особо-то не освоила. Со вчерашнего дня я начала себе представлять, знаете что, только не смейтесь, 3000 долларов у себя в шкафу я сейчас не оригинальна, но все равно, но все равно. Когда я начала представлять, я поняла, что мне страшно, что у меня, как это сказать, что я боюсь те препятствия, которые помогут заработать эти деньги и их сохранить. У меня очень много страхов. И пока ты не начнешь себе представлять, ты даже не знаешь, что внутри тебя является вирусной программой, которая мешает. Да, мне тут дали еще фильм посмотреть. «Клетка» с Дженнифер Лупес. Очень насыщенный фильм. Именно в свете того, что сегодня про апокалипсис. Здесь в этом фильме есть один персонаж, не замеченный примерно всеми конспирологами. Условно назовем этот персонаж «Посейдон». Море. Море как отдельный фактор. И кто на самом деле делает море. Но это мы уже рассмотрим завтра. Единственное, что добавлю, что в самом апокалипсисе у моря такие аналогии, как «Море отдаст своих мертвецов», «Море стало как бы кровью мертвеца» и в «Воду превращать в кровь». «Апокалипсис» – очень точная книга, хотя 22 главы, небольших причем. Но это как решебник по, по алгебре, там где есть страничка с ответами. Если ты подумал правильно, проверяешь тут и находишь. Море это какой-то особый фактор, причем, видимо, нехороший. Мы будем разбирать. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.